Ярко и увлекательно выдалась летняя школа профсоюзного студенческого актива «Лидер». Организаторы смены подготовили обширную образовательную программу, в ходе которой студенты пополнили свой багаж знаний узнали много нового о своих правах, о стипендиях, о конкурсах, научились писать гранты, социальные проекты. Ребята приняли участие в тематических мастер-классах, сплотились между собой и узнали актуальную информацию. Обучение проходило не за книгами, а в форме интересного диалога. Также студенты проходили тренинги на сплочение. В рамках своего мастер-класса я хотела бы сформировать навыки по формированию команды, потому что команда – это один из главных факторов успешной любой организации. И насколько это команда, Команда будет э, профессиональной, насколько каждый будет понимать свои цели и задачи, от этого будет успех зависеть организация. организации. Несмотря на плотный распорядок дня, студенты смогли познакомиться поближе, получить новые знания и продуктивно провести время. Получаем взаимодействие друг с другом, которого в институте, к сожалению, мы не можем добиться каждый день. А здесь это прекрасная возможность познакомиться, побыть вместе, узнать друг друга лучше. Сирена Иванова, Денис Павел, пресс-служба Елабужского института КФУ.